Пятое предложение. Будешь ты пить? Или ты будешь пить? В какое время? В будущее, конечно. Вопросительное. Will you drink? Will you drink? Шестое предложение. Будете вы пить? То же самое будет. Will you drink? Ты и вы имеет значение в английском. Will you drink? Буду я пить? Will I drink? Will I drink? Катя будет пить? Вопросительное предложение. Вопросительное. Будущего времени. Будущего. Will cat drink?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 Глаголы основные не меняются. Лиса будет пить воду? Лиса Фокс. Будущее. мне. Will Fox drink water? Will Fox drink water? Will Fox drink water? Отлично. 21-е предложение.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 Всего доброго! Пока! Уважаемые друзья, я попил чайку, и мы продолжаем наши э, вопросительные предложения, простые в настоящем времени. Мы с вами говорили о будущем времени, и хотел бы повторить, что там используется в будущем времени элемент will и основной глагол, он не меняется. Так отличаются э, все вопросы в будущем времени. Сейчас мы те же вопросы отработаем в настоящем времени. Кратенько скажу, что в настоящем времени для того, чтобы задать вопрос, используются частицы do и does. Do и «дас». Вот мы будем сейчас использовать такие глаголы, как «начинать», «to begin», «плавать», «to swim» и тукат тукат эти глаголы неправильные потом мы о них будем еще говорить я специально их привожу чтобы нам легче было с ними потом работать у вас будет постоянно улучшаться словарный запас и все будет хорошо итак, первое предложение как задать вопрос в настоящем, простом Времени. Давайте начнем с первого. Значит, на первое место ставится элемент, если местоумение идет он, она или имя человека, Коля, Ваня. Вот, Но ну, если все, кто отвечает на он и она, то в настоящем времени надо принимать, э, ставить частицу даст на первое место. А если остальные места меня, ты, значит, вы, я, мы, они используются частица do Глагол так же, как в вопросительных время, времени, в вопросительных значит, предложениях, будущего времени, здесь тоже не меняется, что хорошо. Вот как хорошо. Это, не знаете, не, не русский э, язык, когда англичанину приходится. Я кушал, я не буду кушать, оно кушало, мы кушали, мы не будем кушать, он не ел, он будет есть. Мама родная, столько окончаний, для англичан русский все равно, что для нас китайский. Итак, первое предложение. Она начинает кушать? Время какое? Настоящее. Вопросительно? Вопросительно. Значит, если вместо она надо э, сперва поставить частицу does. Does she begin eat? Does she begin eat? Does she begin eat? Она начинает кушать. Does she begin eat? Does she begin Следующее предложение. Коля начинает читать. Название Коля, он, значит, тоже does будем использовать. Does Nick begin read? Does Nick begin read? Does Nick begin read? Третье предложение. Он начинает плакать? Время какое? Настоящее. Не будущее же. Если бы мы говорили, он будет плакать, значит будущее. А раз он начинает плакать, значит это настоящее время. Поскольку э, э, местомение он, значит ставим does. Does he begin э, cry? Does he begin cry? Does he begin cry? Cry плакать. Директор начинает управлять? Директор кто? Он? Он. Значит, эту мы используем такую частицу, как does. Does director begin manage? Does director begin manage? Does director begin manage? Does director begin manage? Manage – управлять. Код начинает прыгать. Код. Кто? Он. Чтобы было вопросительное предложение, значит, надо, если код он, поставить does. Does cat begin jump? Брыгать джамп. Does get begin jump. Does get, get begin jump. Глагол основной начинать не меняется. Он как был в такой форме, к нему ничего не прибавляется. Замечайте это. Оно начинает падать. Ну, может быть, дерево. Значит, вместо местоимение he, she, оно это все. Значит, они употребляются шестицей does для вопросительных предложений. Does it begin fall? Fall – это падать. Does it begin fall? Does it begin fall? Следующее, седьмое упражнение. Петя начинает забывать. Петя кто? Он, значит does. Does speed begin forget. Does it begin forget? Forget неправильный глагол. У него три формы. Forget, forgot, forgotten. Does it begin forget. Does it begin forget. Он начинает свою речь. Какое предложение? Вопросительное. Время какое? Настоящее. Значит, местоимение он, значит does. Does he begin his speech? Он, he, а его принадлежность какая-то. His. Does he begin his speech? Does he begin his speech? Кот ест свежую рыбу. Кот ест свежую рыбу. Свежая фреш рыба фиш. Кот кто? Он. Значит, does. Does get eat fresh fish? Does cat eat fresh Fish. даст КЕТ fresh fish. Отлично. Они начинают кушать. Какое время? Настоящие. Не прошедшие что они кушали. Или начинали кушать. Или они будут кушать. Они начинают кушать. Настоящие. Они. Не он. Заметьте, если он, она, оно, или Коля, или Вася, или директор, кто? Он. А здесь множественное число. Они. Здесь уже не пойдет на первое место элемент «дал», «дас», частица, вернее «дас». Здесь идет, если местоимение «я», «ты», «мы», «вы», «они». Это все идет с частицей «ду». А он, она, оно… Там Коля, Ваня, директор, кот. Кто? Это он. Собака, он. Значит, там даст. А если я, мы, ты, вы, они, если такие местоимения. Или, допустим, деревья, это множественное число. Деревья, они. А если дерево, значит оно. Карандаш, он. Там может быть даза использоваться. А если карандаши, множественное число? Do. Ну, сейчас мы отработаем это, ничего страшного. Они начинают кушать? Какое время? Настоящее, вопросительное. Раз множественное число, значит, ставим частицу do. Do they begin eat? Они начинают кушать? Do they begin eat? Мы плаваем на речке. Городственное число. We. Мы. We. we swim in the river. Do we, извините. Do we swim in the river? Do we swim in the river? Мы начинаем плавать на речке. Мы, вернее, мы плаваем на речке. Do we swim in the river? Двенадцатое предложение. Ты плаваешь брасом. настоящее время, настоящее вопросительное, вопросительное, что нужно, если ты, если ты, вы, я, мы, они на первое место ставится частица частицу ду. Дую свим брас! Дую свим брас! Ты плаваешь брасом! Дую свим брас! Вот заметьте, там директор, мы говорили, does begin, manage. А если директора, вот здесь будет у нас предложение, уже не будет начинаться с does, вопросительное предложение. Директора начинает пить. Do directors begin drink? Do directors begin drink? Вы режете свое масло? Ты, вы, я, мы, они. Значит, начинать надо попросить на предложение в настоящем времени с частицы Ду Дуюкат йо-бате. Вы режете ваше масло или свое масло? Дуюкат йо-бате. Масло бате. Они плавают Пятнадцатое предложение. Если бы он, мы бы говорили да, he swim?» А раз они много, множественно, значит «do». «Do they swim?» Они плавают? «Do they swim?» Шестнадцатое предложение. Они начинают говорить? Множественное число. Значит, частица «do». «Do they begin?» Speak. Do they begin speak? They они. Кончик языка между зубами. Do they begin speak. Они режут наш хлеб? Предложение вопросительное на в настоящее время. Do they cut our bread? Do they cut our bread? Режут, резать, cut. Неправильный глагол, все формы одинаковые у него. Cut, cut, cut. Do they cut our bread? Хлеб, bread. Bread. Д в конце. Язык к нёбу, к зубам туда. Bread. Do they cut Our bread. 18 предложение. Я режу свежее яблоко. Вопросительное на предложение. Настоящее времени. Значит, я. Частица будет do. Do I cut fresh apple? Do I cut fresh apple? Яблоко apple. Свежее fresh. Резать, мы уже говорили, то cut. Do I cut fresh apple? Девятнадцатое. Студенты начинают резать? Студент, Если бы студент был обдац, начиналось бы упросить на предложение в настоящее время. Раз студенты множество, значит, частицы do. Do students begin cut? Do students begin cut? Do students begin cut? Заметьте, глаголы основные Начинать, резать, плавать не меняются. Вот как хорошо. Коты едят свежую рыбу. Коты. Был бы кот, было бы даст. Раз коты, значит ду. Do. do cat eat fresh fish. Do cat eat fresh fish. Выводы. Вопросы в настоящем времени начинаются с частицы «ту» или «даст». «Ту» – это когда идет местоимение «он», «она», «оно», «Коля», «Ваня», «кот», «собака», «петя», там, «директор» – это будет «даст». Если «директора», «коты», если не «он», а «они», «мы», то есть «вы», «ты», я, деревья, когда множественное число, это все, попросительные все предложения, которые и употребляются только с частицей ⁇ ду ⁇ Еще раз напоминаю, частица ⁇ does идет в попросительных предложениях настоящего времени, когда есть ⁇ он ⁇,⁇ она ⁇,⁇ оно ⁇ А частица ⁇ ду ⁇ когда ⁇ я ⁇,⁇ мы ⁇,⁇ ты ⁇,⁇ вы ⁇,⁇ они ⁇ и еще одно правило. Основные глаголы в настоящем времени не меняются, так же, как и мы проходили в будущем времени. В вопросительных предложениях основные глаголы не меняются. Дорогие друзья, мы отработали с вами все вопросы в будущем времени. И хочу напомнить, что они начинались с элемента «вил» отработали все вопросительные предложения в настоящем времени они начинались с использования частиц do и DOES. и сейчас мы отработаем простые вопросительные предложения в прошедшем времени в прошедшем времени для того чтобы задать вопрос нужно использовать как и в остальных в настоящем времени will вернее в будущем времени will в настоящем и Do даст в прошедшем времени используется частица did только не did как украинцы говорят мягко а did частица, частица did итак начнем с первого предложения оно прошедшее и просителе он читал эту книгу значит на первое место ставим элемент did Потом ставим местоимение, потом ставим глагол, потом ставим дополнение, там, которое будет идти в предложениях, если они есть. Итак, он читал эту книгу? Did he read this book? Did he read this book? Он читал эту книгу? Did he read this book? Второе предложение. Она говорила об этом фильме. Какое время? Прошедшее. Бил нельзя. Дудас do нельзя. Потому что прошедшее. И неважно он, она, оно, они. Здесь все равно на первом месте будет элемент дид. Дид. Дид. Дид. Фильм. Может быть фильм, а может быть видео, а может быть и Move. Итак, на первом месте элемент feel. Did she speak about this film? Did she speak about this film? Did she speak about this film? Тетя плавала на речке, третье приложение. Прошедшее, прошедшее, вопросительное, вопросительное. Что на первом месте ставит? Частицу у вот и все. Did aunt swim in the river? Did aunt swim in the river? Did aunt swim the river? Четвертое предложение. Коля резал их бумагу. Заметьте, их бумага Пепе. Вопросительное продолжение прошедшего времени начинается с элемента did. Didnick кат зэйр пейпе». «Дитник cut зэйр пейпе». Не, не, не путайте. «Зэм» – это я, допустим, вижу «их». them – «их». Ну, этих людей. Колю, там, Ваню, Петю. А если «зэйр» Это принадлежность. Коля резал их бумагу. Не «зем», а «зэйр». Это принадлежность. Чью бумагу? Коля резал. Принадлежность, поэтому «зэйр». Итак, «дитник, кат, зэйр, пепе. Пятое предложение. Мы читали свежую газету? Прошедшая, прошедшая. Вопросительно, вопросительно. Значит, на первое место элемент did. Did we, we read fresh newspapers? Did we read fresh newspaper? Где-то newspaper. Did we read fresh newspaper? Они смотрели телевизор? Если бы они смотрят телевизор, мы спрашивали, мы им сказали do they. А поскольку они смотрели, значит это прошедшее. Они смотрели телевизор. Did they watch TV? Did they watch TV? Хотел еще раз напомнить. Они they. they" кончик языка между зубами. Did твердое и. Did they watch. TV. Седьмое предложение. Ты видел наш фильм? В какое время? Прошедшее, вопросительное. С чего начинаем? Конечно, с did. Did you see our film? Did you see our move? Не имеет значения. Did you see our video? Восьмое предложение. Не имеет значения. Вы бегали по тропинке? Какое время? Прошедшие, вопросительные. Что нужно? Конечно. На первое место элемент did. Did you run in the path? Did you run in the path? Почем-то? In the... Did you run in the path? Они ходили в школу? Прошедший, прошедший, Вопросительно, вопросительно. Значит, did. Did they go to school? Did they go to school? To указывает направление к чему-то. Это надо запомнить. Did they go to school? Гость гулял в лесу? Гость. Гулял в лесу? Прошедшее, прошедшее, вопросить, да. Гулять to walk. Не работать to walk. А to walk. Гулять или ходить пешком. Прошедшее, значит, did. goes – Walk. To bridge. To bridge к мосту направление указывает значит to did goest walk to bridge to bridge мост к это to did goest walk to bridge папа ездил автобусом ездил можно и говорить go если говорится автобусом все равно, что ходил, что ездил, потому что сказано автобусом. Папа ездил, прощайший автобусом. Значит, попросить меня прощайший день. Did father go by bus? By это чем ездил? Автобусом bus. Did father go by bus? Did father go by bus? Школник Школьник пел песню. Школьник пел песню. Прошедшие, вопросители. С чего начинаем? Конечно, с частицы дит. Дит school Дит скул бой sing сонг. Сонг песни. Пел sing Дит скул бой sing сонг. Schoolboy sing song. Sing пел song Песню Четырнадцатое предложение. Брат мыл свои руки и лицо. Прошедшее, прошедшее, вопросительный. Did. did brother. Wash his hands and face bit brother wash his hands and fresh 15 у меня тут ошибка родили я написал родители ели свой суп вообще родили только сейчас заметим прошедшие, прошедшие вопросительные bit Parents eat their soup. Did parents eat their soup? Did parents eat their soup? Their, потому что чей? Их? Их или свой? Did parents eat Their soap soup. Ты катался верхом на коне? Ну, верхом на коне это можно и райт кататься верхом на коне. А можно и по-другому Вот слова конь. Он хозбек. Он хозбек на коне. Не имеет личи. Прощайте мне. Did you ride On horse? Did you ride on horse? Did you ride on horse? Ты спал на кровати или диване? Прошедшее, прошедшее, вопросительное. Did you sleep in the bed or sofa? Did you sleep in the bed or sofa? Твой папа плавал на речке? Прошедший, прошедший. Значит, did. Did your father swim in the river? Did your father swim on the river? In the river. Извините. Did your father swim in the river? Девятнадцатый. Моя сестра, сестра отвечала на его вопросы? Вопросительные, Прошедшие. Значит Дин. Did my sister answer on your on his question. Did my sister answer on his question? Двадцатое. Она стояла у окна, прошедшая, вопросительная. Значит, с Дин. She stand, did she stand at window? Did she stand at window? Двадцать первое. Сосед сидел на диване? Значит, сдит прошедший вопросительный. Нейбординг сидит in the sofa. Did sit on the sofa? 22. Кот дремал в кресле? Значит, тоже элемент did, потому что вопросительное предложение в прошедшем времени. Did cat sleep in the chair? In the armchair, можно так сказать. Did cat sleep in the armchair? Двадцать третье. Who sleep in my little bed? Did who sleep in my little bed? Did who sleep in my little bed? кровать 24. Дети падали на льду? Прошедшие, вопросительные. Падать. Fall. Лед. Ice. Did children fall in the ice? Did children fall in the ice? Краткие выводы. В простых вопросительных предложениях прошедшего времени используется частица did, Она ставится всегда на первом месте. Все глаголы не меняются. То есть в вопросительных предложениях, в отрицательных предложениях вы тоже потом увидите. Глаголы и в настоящем времени, в основные и в прошедшем времени, и в будущем времени не меняются. Только на первое место ставятся частицы do и das в настоящем времени в просительных предложениях. В будущем времени элемент will ставится на первое место. И в прошедшем времени частица did ставится на первое место. Дорогие друзья, мы закончили наш первый урок полностью. Я вам желаю успеху. Я думаю, мы все преодолеем. Убежден в этом. Подписывайтесь на мой канал, кто желает.